«Кто хоть однажды видел Италию, тот никогда больше не будет несчастным». Так говорил Гетте, и мы с ним полностью согласны. Приглашаем вас в захватывающее путешествие по этой восхитительной стране, где каждый уголок – неиссякаемый источник вдохновения и положительных эмоций. Уютные узкие улочки, запах моря и свежеиспеченной пиццы, приветливые лица прохожих, роскошные палацо. И, конечно богатая история приготовьтесь наше приключение по северу италии начинается сегодня в программе хочу обратить внимание на туринский собор там где как утверждают многие историки находится та самая знаменитая плащаница иисуса христа я предлагаю пройти внутрь пойдемте ознакомимся передо мной Ворота порта палатина Именно отсюда, по указу императора Августа, началось строительство этого замечательного города. Миллионы людей проходили через эти ворота. В одной из башен отбывал свое заключение Понти Пилат. Это неизвестная Италия, и о ней очень много фактов. А ведь я могу с радостью остаться здесь, работать с этими великолепными профессионалами своего дела, а и быть поваром. Тито! Первая столица объединенной Италии – город-мечта, город-легенда. Его часто называют столицей европейского барокко, столицей Альп, автомобильной столицей Италии и колыбелью итальянской независимости. Это все он, Турин. Почему, спросите вы, он привлекает к себе столько внимания туристов? Будем исследовать неизвестную Италию и начнем с истории этого города. Ламартин когда-то писал ⁇ Не представляю себе город столь же красивый, как Турин ⁇ И правда, Турин считается главным городом итальянского региона Пьемонт и совершенно не похож на остальную Италию. Он удивительно спокойный, сдержанный, не хаотичный. Его иногда даже называют самым французским из итальянских городов и самым итальянским из французских. Причиной тому – Савойская династия, правившая тут несколько веков, и то колоссальное влияние, которое она оказала на развитие региона и города в целом. Улицы, заложенные еще до нашей эры по велению императора Августа, выстроены в шахматном порядке, прямо и перпендикулярно, как в римском лагере, поэтому здесь практически невозможно заблудиться. Идя по городу, вы даже не заметите, что буквально все здания вокруг вас, дворцы 17-18 веков, настолько органично они влились в современный город. О блестящем прошлом королевского города напоминают резиденции Савойской династии, расположенной в исторической его части, Королевский дворец, Палацо Мадама и Палацо Кориньяни. Восполнив немалый урон, который нанесли городу Первая и Вторая мировые войны, Турин приобрел всемирную известность благодаря своей индустрии. Сейчас здесь сосредоточены ведущие промышленные отрасли – автомобильная, химическая, металлургическая, кондитерская и другие. Хочу обратить внимание на Туринский собор.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 Чтобы посетить сразу несколько исторических мест, следует отправиться в сторону площади Джованни, ведь именно здесь расположился легендарный собор. Он является одной из главных достопримечательностей города и находится совсем рядом с королевскими резиденциями в самом сердце Турина. Беломраморный фасад в стиле Ренессанса и кирпичная колокольня скрывают в себе главное сокровище – Туринскую плащаницу. И вот мы внутри действующего кафедрального собора. Именно сюда притягивает всех туристов с разных стран полотно плащаница Иисуса Христа. И для вас, уважаемые телезрители, я хотел бы ее показать. Пройдемте со мной. Кстати, здесь нужно соблюдать правила поведения, нахождения и громко разговаривать нельзя. Туринская плащаница – саван, в который, по преданию, был завернут Христос после казни, и лик и тело которого, вместе со следами крови, отобразились на ней подобно негативу фотографии. Реликвия хранится в саркофаге, в отдельно пристроенной к собору часовне. На саркофагом выставлено изображение, которое будто бы отпечаталось на плащанице – лик Иисуса Христа. Часовня является местом паломничества многочисленных туристов и верующих. Именно здесь архитектором Гуарини была построена капелла в стиле барокко, примыкающая к храму. Плащаница именуется Пятым Евангелием, настолько детально она запечатлела страдания Спасителя. Кроме того, плащаница несет на себе веские доказательства воскресения Христова. За всю историю плащаница несколько раз горела, ее несколько раз варили в масле, стирали, однако изображение оставалось. Это очень сокровенное место, где люди уединяются и молятся. Как вы обратили внимание, там есть молитвы на разных языках мира, ну и на, на русском языке в том числе. Плащаница, туринская плащаница, Саван, где по преданию было найдено тело Иисуса Христа, его лик, облик и следы крови. Только что мы побывали, и я своими собственными глазами увидел тринскую плащаницу, у меня мурашки по телу. Да, эмоции переполняют меня в данную секунду. В 20 веке плащаница несколько раз выставлялась для публичного обозрения. Последние ее показы проводились в 1978, 1998 и 2000 годах. После выставки 1978 года был разрешен ограниченный доступ исследователей к плащанице. Тогда группа ученых, в основном из США, произвела первое всестороннее обследование реликвии. Был сделан вывод, что на плащанице изображена реальная фигура человека, подвергнутого избиению плетьми и распятию на кресте. Отмечалось, что пятна крови содержат гемоглобин – для верующих в историческую подлинность плащаницы это стало мощным аргументом «за». Собор был построен еще в 15 веке и был посвящен Иоанну Крестителю, небесному покровителю города. Интересный факт, что плащаница Христова на сегодняшний день является собственностью Папы Римского. Однако, все-таки нет единого мнения по поводу Туринской плащаницы и у представителей христианства. Католическая церковь официально не признала плащаницу в Турине подлинной, но и не опровергла этот возможный факт, ссылаясь на то, что туринская плащаница – яркое напоминание всем христианам о страстях христовых. Православная церковь также не высказала свою официальную позицию по поводу подлинности плащаницы, но ряд церковных деятелей все-таки считает плащаницу Турина оригиналом. Благодаря особенному расположению мы можем подняться по лестнице кафедрального собора на колокольню и посмотреть на знаменитые туринские кирпичные крыши с высоты птичьего полета. И вот мы с вами прошли практически половину пути, с самого низу до середины башни 100 ступеней, впереди меня ждет еще примерно столько же. На самом деле дух захватывает и хочется остаться, задержаться здесь на этом месте и питать весь этот антураж который присутствует в башне. Но мы продолжаем далее. Следуйте за мной. Колокольня собора была завершена к 1470 году. В 20-е годы 18 века архитектор Филиппа Ювара создал новый венчающий элемент для довольно простой структуры 15-го столетия. Стоит преодолеть эти нелегкие 200 ступенек, но вид, который открывается с этой колокольни, просто великолепный. Вот это красота! Я преодолел все 200 ступеней, но это, друзья, того стоит. Старейший колокол. Я думаю, что ему не один век, если не больше. Прикоснусь к истории. Тяжелый какой. Думаю, что он еще и звонит. Давайте посмотрим, что же здесь, какие открываются виды, что еще можно увидеть. Ну вот, например, та самая знаменитая Порта-Палатина. На русский платинские ворота. Самые древние римские ворота, которые сохранились до наших дней, датированы первым веком до нашей эры. ним посмотрим, что еще можно увидеть с высоты птичьего полета. Да, здесь действительно есть на что полюбоваться. Совсем рядом с дома возвышается купол капеллы Плащаницы, создателем которого был легендарный Гуарина Гуарини. Позади него величественно взмывает ввысь шпиль Молли Антонелиана, бывшей Туринской синагоги, а ныне Национального музея кино. А вон те могучие гряды гор, подернутые легкой дымкой, хранят легенду знаменитого холма Суперга. Турин предстает перед нами во всем своем великолепии, горделиво красуясь крышами домов, изящными улицами и портиками, и той особой атмосферой, которую можно ощутить только здесь. И все же просто так отсюда не уйти. Палацо Мадама, Палацу Реале, что означает реальные дворцы, где находилась авойская династия, это самый центр исторического Турина. И мы, дорогие уважаемые телезрители, обязательно откроем эти места для вас совсем скоро. Турин производит впечатление на каждого, кто его посещает. Этот крупный мегаполис, где бурлит жизнь, где древняя история тесно переплетается с современностью, и все вместе это создает удивительный портрет.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 Это неизвестная Италия, и о ней очень много фактов. И я обязательно вас познакомлю. Ворота Порта – античные городские ворота Турина. Во времена Римской империи через эти ворота осуществлялся северный проход в город. Название Порта палатина буквально означает «дворцовые ворота» от латинского Палацо. Некогда рядом с воротами стоял дворец. Хотя некоторые источники указывают, что это был сенатский дом или здания городских властей. Ворота порто Палатина представляют собой типичный образец древнеримских ворот. Возведенные на квадратном основании, две угловые башни достигают более 30 метров в высоту и примечательны тем, что имеют 16 боковых граней. Центральный элемент ворот Интертурио имеет около 20 метров в длину и два ряда окон. Пара бронзовых статуй, изображающих императоров Августа и Юлия Цезаря, не оригинальные, а копии, сделанные во время реставрации 1934 года. В 2006 году началась реставрация археологической зоны, в ходе которой угловые башни Порта Палатина стали доступны для посетителей. Громадные и величественные эти ворота возвышаются на этом месте, словно безмолвные свидетели древних времен, строго взирающих на всех вокруг. Благодаря тому, что итальянцы тщательно хранят свою историю, историю своего народа, сегодня мы имеем возможность быть свидетелями давно минувших событий которые когда-то вершили ход истории. Ну а нам надо двигаться дальше, впереди еще много всего интересного. Следуя нашим интересным маршрутам, вы как и я должны были задаться вопросом, а как же неизвестна Италия и без еды? Не волнуйтесь, эту вкусную часть мы оставили напоследок. Я нахожусь у самого знаменитого ресторана в центре Турино Трягалина, где я попробую национальную итальянскую кухню. Пойдемте. Сегодня нам посчастливилось заглянуть в одно уникальное место, история которого восходит еще к 18 столетию. Трегалина расположился в этом уголке Турина настолько давно, что никто не знает, берет ли он свое название с улицы или наоборот. Это был один из первых ресторанов в городе, а о некоторых романах 18 века упоминается гостиница под наименным названием. С 1991 года, после реконструкции, ресторан получил широкое признание от гастрономических критиков и общественности. «Добрый вечер, сеньор. Добрый вечер. Мы открыты, сеньор. Да, я готов. Хорошо. Так, я прошу вас. Хорошо, я иду за вами. Да. Вот ваш столик. Прекрасно. Мне очень нравится. Сейчас мне дадут меню, и я буду изучать, что же мне выбрать, какую еду попробовать. Но ну, я думаю, это будет на распагетте, может быть, пицца, хотя я худею. Посмотрим. Итак, прошу ваше меню. О, это меню, спасибо. Знатоки итальянской кулинарии утверждают, что в ресторанах Турина можно попробовать особые виды пасты, равиоли, а местные повара готовят эти популярные блюда по интересным старинным рецептам. Они добавляют сложные сочетания специй, очень популярна тыква и разнообразные сорта сыра. Поварам Турино приписывают немало гениальных кулинарных открытий, в том числе ароматные хлебные палочки грисини, которыми любил лакомиться сам Наполеон Бонапарт. Есть у города и свой неповторимый напиток – бичерин. Он представляет собой кофе с добавлением молока, сливок и шоколада. Смешивать ингредиенты необходимо в строго определенных пропорциях. Вот вам, как гласит одна шутливая поговорка, новая пицца для размышлений. Итальянцы очень любят посещать рестораны. Вот пока я сидел и думал над тем, какое, какое блюдо себе заказать, уже практически половина ресторана заполнена. Пойду найду лука и закажу блюдо. И самое интересное, попробую их приготовить вместе шеф-поваром. Не знаю, получится ли у меня договориться или нет, узнаем прямо сейчас. О, Лука, я нашел вас к вашим услугам. Я готов сделать заказ. Хочу мясо, а также традиционные равиоли. О, это отличный выбор. Да, отлично. Я попробую мясо. Еще десерт. Хотел бы шоколад с орехами, но у меня есть вопрос. Могу ли я пройти на кухню и попробовать приготовить сам эти блюда вместе с шеф-поваром? Это можно? Да. Конечно. Пожалуйста. Серьезно? Конечно. Почему же и нет? Друзья, представляете, вот так вот с легкостью можно попасть на кухню э, ресторана и попробовать приготовить все собственно, собственноручно вместе с поваром. Когда дело касается еды, тут итальянцам нет равных. Попробовать себя в роли шеф-повара лучшего знакомства с туринской кухней и не придумаешь. И вот я нахожусь, святая святых, на кухне ресторана. Буэносерос, рогацци! А, я вижу перед собой, по-моему, это сырое мясо. На вкус это говядина, если я не ошибаюсь. А... Это типичное национальное? Да, это типичное пьемонтское блюдо. Национальная, типичная еда а, северного Пьемонта. А, не знаю, что я буду сейчас готовить. Хорошо, я готов. А, Хорошо. Что это я должен сделать вначале? Есть? Я должен, конечно, надеть фартук. Это правило нахождения на кухне. В первую очередь, чтобы не испачкать свой дешевый пиджак. Ну и, конечно, поварской чепчик я буду шеф-поваром или помощником. Как минимум. Ну, чем я не похож на итальянца. На повара. Итак, приступим. Это соус. Это соус. Майонезный майонез. соус. Майонез. Русский майонез. М -м -м. Хотите попробовать? Ну, не сказал бы, что это прям русский майонез. Это итальянский майонеза. На вкус даже очень, очень даже приятный. Могу я попробовать? Конечно. Посерединке сделаю. Да. <смех> Прекрасно. Сразу видно, это сделал э, русский повар, это сделал итальянский повар. Как вас зовут? Мануэль. Рад встрече. Я профессионал в кулинарии. <смех> Итак, что следующее? Вот так вот нагуляешься по историческим э, местам Турина, Голодный, холодный. И пришел покушать тыква, майонез и сырое мясо. Не знаю, как отреагирует мой организм, надеюсь, хорошо. Выглядит аппетитно. Что может быть лучше хорошего стейка средней прожарки, золотистой корочкой и специй и сочной розовой серединкой? Как ни странно, только очень хорошее сырое мясо. Карне крудо – деликатесное итальянское антипасто, закуска, которая готовится из сырой телятины или молодой говядины, родом из Пьемонта. Именно такое блюдо является коньком североитальянской кухни. Берется нежнейшая парная телятина или говядина и прокручивается на крупной решетке в фарш. Затем щедро сдабривается чесноком, солью, перцем и оливковым маслом, подается с овощами и зеленью. Такое блюдо точно по достоинству оценят как гурманы, так и любители необычных вкусовых сочетаний и интересной подачи. И вот получилось настоящее произведение искусства. Итальянское произведение искусства. Я так понимаю, что я сейчас должен попробовать. I... Я должен попробовать это типичное итальянское блюдо. Да. Вы могли бы? Попробуйте первым, а я сразу после вас. Но вы первые. Пробуйте. Окей. Okay. Хочу посмотреть, как правильно нужно э, кушать такое блюдо. Да, отлично. Сырое мясо. Я боюсь. Ну что же, ладно, с Богом, попробуем. А впредь, до этого момента, я никогда не ел сырое мясо. Только готовил. Купал, готовил на мангале, а сейчас буду есть говядина. Ез, yes. yes. немножечко майонеза, эндер the... и тыква. Тыква. Ah, не смогу это сделать, как он просто съел мясо, я не могу. Is... Это очень вкусно, да. Это так. Мне нравится. До этого, вот когда я только появил, появился здесь на кухне и увидел сырое мясо, ну, не по себе так, как так. А это реально вкусно. Сырое мясо с тыквой и с майонезом. Во! Италия – это огромная коробка шоколадных конфет, которую можно съесть в один присест. Это абсолютно справедливо, когда речь идет о Турине. Ведь это самая настоящая итальянская столица шоколада. Настала и наша очередь отведать изысканный десерт. Какая же национальная, типичная кухня без десерта. Итак, э, Мануэль. Окей, Итак, а, что это... же это? Это мусс. мусс. Ночола. Ночола из орешков мус джандуя мус джандуя мус джандуя это основа окей okay. uh, это у нас значит джем я так понимаю мармеладный мармелад окей инжир это составляющая десерта и какие-то какие-то цветочки да какие-то цветочки видимо Fier Fier Fier Fier yeah. uh, это для украшения Fier самого uh, десерта окей okay. тарелка uh -huh. так мус из орешков Напомню, как основа. Окей, окей. Мус я дуя, да? Окей. Что следующее? Мармеладный джем. Okay. Ой, впервые готовлю такой десерт. Okay. И на блюдо. Немного. Вот сюда. Люблю сладкое, поэтому хочу себе максимально много джема. Попробовал за кадром его, очень вкусный. Хочу приобрести такую баночку мармелада себе домой. А, а теперь инжир. Какая тонкая работа. Ах, сочный итальянский жир. Да, сюда, если желаете. Делаю себе авторская э, сладкое. вокруг интересно понравилось бы гости ресторана вот такой десерт который готовлю я сейчас я это делаю впервые мне это можно сделать по башку я попробую попробую сочный вкусный инжир Слушайте, хочу еще свежайший. Mm -hmm. Вот именно так, мне кажется, когда повара готовят, они могут с легкостью, сколько угодно, пробовать вставляющие ингредиенты. Я mm это -hmm. yeah. good. So? А теперь травы для украшения. Красиво. Yes? Если хочу, а я хочу, конечно... Это что у нас? Какой цветок? Фёри? Италия. Ну, какой еще может быть? Это что? Алькекенджи. Я? Аль yeah? yeah. И это у нас? Типичный итальянский цветочек. Его называют таджете. Таджете. таджете. И немножечко... И немножечко таджат там. Есть? Yes? Yes. Как вам блюдо? Мне кажется, получилось. Ничем не хуже. Я это с радостью скушаю. Иногда хватает мгновения, чтобы забыть жизнь, а иногда не хватает и жизни, чтобы забыть мгновение. Ужин в ресторане Трегалина стал прекрасным завершением вечера. Традиции, красота природы, открытые сердца людей и их искренние улыбки. Италия щедро делится всем этим с каждым, кто желает вкусить Дольче Вита. Наше приключение по неизвестной Италии обязательно продолжится в следующей серии. Не пропустите! А ведь я могу с радостью остаться здесь, работать с этими великолепными профессионалами своего дела и быть поваром. ТИТО!